Добрый день дорогие друзья! Сегодня убираем с футажа зеленый фон. Вот у меня есть маленький файлик. О том подпишись. И смотрите, как он проигрывается вместе с зеленым фонарем. Ну, друзья, я надеюсь, вам поможет мое видео. Ну вот, видите, футаж зеленый фон заградил основное видео. И чтобы избавиться от зеленого фона, нажимаем вот на этот значок. Открывается окошко с плагинами. И нам нужно выбрать плагин ChromaKeir. Sony ChromaKeir. Вот этот. Добавить. Окей. Все, теперь мы вот этот вот цвет синенький который по умолчанию стоит, меняем на зеленый. Кликаете левой кнопкой мыши по этому окну, берете пипеточку, опять-таки, левой кнопкой мыши. Вот она взялась. Едете в окошко и берете образец, опять-таки, левой кнопкой мыши. Все. Видите, у нас убрался зеленый фон и остался только наш плагин. Теперь давайте панкропом сделаем его э, более удобоваримым, да? чтобы он как-нибудь где-нибудь так стоял. Во-первых, поменьше, скромненько, надо быть скромнее, но вот сюда вот, потому что тут у нас рабочий материал идет, поэтому вот э, в уголочке. Давайте посмотрим, как это выглядит. И заодно звук этого футажа мы тоже значительно уменьшим. Ну вот, 15 децибел попробуем. Итак, проигрываем. Ну вот, дорогие друзья, я надеюсь, вам поможет мое видео. Так, в чем дело? А вот, панкроповский ключ у нас встал на это место, а нам надо было его сюда разместить. Давайте вернем курсор в начало и просто уберем этот ключевой кадр. Делается это следующим образом. Нажимаем на стрелку влево и минус, Delete Keyframe. Убираем этот кейфрейм. Ну, этот можно оставить там, можно сдвинуть его. В принципе ничего не изменится. Ну, дорогие друзья, я надеюсь, вам поможет мое видео. Ну все. Скромненько и ненавязчиво. Друзья, ну подпишитесь на канал. Так хочется набрать тысячу подписчиков и начать уже хоть как-то оправдывать свой труд. Ну хотя это, конечно сложно сказано Ну все друзья если вам было полезно это видео ставьте лайк подписывайтесь на канал и совершенствуйте ваше мастерство видеомонтажника а пока пока до следующих встреч